Да, тут знаков наставил молнии. Блять спишет, и молния. Неудобный вопрос, молния. Эдя, ты признаешь, что ваша информа революции 5.11.17 с позором провалилась на практике? Эксперимент не удался, и ты неудачник. Есть у тебя мужество это признать, Эдя? Нет, не признаю. Почему? Эксперимент оказался удачным по одной простой причине, что любой эксперимент научный, Является удачным, даже если он дает неудачный результат. Даже если подзорвалась, потому что вы пишете туда галочку, и из этого складывается наука. Наша наука называется революция, и мы ее делаем. Это опытным путем делается, достигается. Точно так же, как все остальные опытным путем ее достигали. Вы думаете, Ленинса, товарищи, ее сделал в один день, да? Нифига! Он сначала еще в пятом году делал ее, потом еще дальше они там пытались все время, а потом у них только получилось. И то с помощью Керенского, да, ну, условно. Теперь, э, наш любимый этот, э, Фидель Кастро, да, он что, с первого раза революцию сделал? Хуюшки, не с первого раза. Так что мы-то свое дело делаем, мы ученые-революционеры. А вы сидите и нам палки в колеса вставляете, как в том фильме, помните этот самый, про зону особого внимания или как там, ну вот где этот Ленин-то играл, да? И там был такой оппортунист. Куда вы, товарищи? 5 -го, 11 -го не состоялось и больше никогда не состоится. Все должны подчиниться, все должны выстроиться, намылить веревки и идти к этому. Идите, новая историческая формация. Мы... Не согласимся с этим. Мы не пойдем вешаться на ихних или на своих веревках. Мы будем продолжать наше правое дело. Я думаю, я думаю, что все тут сидящие со мной согласятся. Ну, может быть, кроме вас, а вы, а вы как это меньшинству? Не зачем, Ритер Павс. Конечно, не баню. Зачем банить? А, вот то, что я сейчас просто проказал, показал. Ну, по три раза-то зачем? идичка а ты даешь себе отчет о том, что благодаря твоему эксперименту, который типа удался, масса людей оказалась за решеткой жизни поломанной, а ты сбежал как трус ее. Ты в тюрьме сидишь? Новая историческая эпоха. Нихуя. В тюрьме сидит мой друг Андрей Толкачев, который в революцию пришел сам и, грубо говоря, вперед меня. И ничего ему не надо было э, про революцию рассказывать, единственное, что надо было его хватать за руки и держать. Андрюша, не надо, Андрюша, не надо, вот не надо, давай, вот сейчас, давай, соберемся, все прочитаем, вот это надо было с ним делать. И я единственное, что, в чем виноват, что, грубо говоря, вот не, не вцепился в него так и не сказал, Андрюха, не надо, мы пока не готовы, он... Имеет право делать свою революцию, которую он там. Я говорил, Андрюх, когда за ним ходили, говорю, бросай все это дело, все, э, все надо пока спрятаться. Но он не захотел, он имеет на это право. И поэтому вот кто может предъявлять претензии, это он мне. Но вот как он выйдет, мы соберемся втроем, новая исторической формации. Я вот прям с вами готов забиться, да, втроем. И я прям у него спрошу. Андрей, ты имеешь ко мне претензий? Но если он не имеет ко мне претензий, тогда разговор будет другой новой исторической формации. Договорились? Дождемся. А мы дождемся, Андрюх. Вот он может сказать, но ну, никак не ты. Сидя здесь, в своем доме, в тепле, получая получку, и может быть даже, ну, я не буду говорить того, чего не знаю. Так, все, по три раза нельзя. Ребята, это точно нельзя. Это вы, ты просто другим людям не даешь писать. Все, исключили его. Да, Лара Лонг в тюрьме сидят герои. А как сделать, чтобы они не сидели? Ну, нужно только этих убирать. Сергей Савенков, бля, что-то левым каналом пахнет, господа. Ну, в смысле левым. Я коммунист. Не коммунист вот этот коммунист, и, и тот коммунист советский. Я имею в виду, что я по, в принципе коммунист, потому что я говорю, я сам по себе беспомощен. Я только в коллективе люблю находиться и выживать. Мне без коллектива сложно. Почему и всем выживать в коллективе легче? Потому что каждый способен делать что-то одно. Потому что это разделение труда, в конце концов. прям по Марксу и по всем остальным. И по Ада, Ада, Адаму Смиту. Поэтому сообщество добавленной стоимости, как называется сейчас а, в экономике, и это направление дают такие хорошие результаты, когда люди заодно бьются все вместе. Вот. Поэтому я, безусловно, коммунист. Но не в том смысле, не в той экономике, которую они там говорили. Я имею в виду, что коммуну... И даже м -м, такой хороший есть, кто читал, а, по-моему, Сергей Иванов, да, такой писатель, который написал «Блуда и Мудо». Хорошая книга очень. И географ, географ «Глобус» пропил, кстати, фильм был по этому поводу, я, кстати, не смотрел еще. Вот. И он такую, такую новую общественную конструкцию там как бы создавал, предложил да, название фамильон. Ну, понятно, от слова фамилия, как бы семья, да, фамильон – это нечто семьяобразное. Да? Но это какая-то там получается конгломерат, где там кто-то с кем-то живет, дети тоже вроде как, тоже непонятно вообще. Но смысл в том, что они... Делают ну, какое-то одно дело, или один бизнес, или там. Живут одним этим. А, Русланчик. Русланчик, я давно не видел.